да друзья смотрите это у нас вот такой вот работник есть вернее такой вот работник который вот так вот друзья заносил свою майку увидите да даже как то руками но руками как-то брать ее неприятно наверное противно страшновато даже я думаю в этой майке можно ни одну серию хорроров снять. Вы э, не занашиваете свои вещи до такой степени. Пусть даже это и спецодежда, но... Майка же была. А? Ну давай вот эту Майку, Колян. Дай Майку. Друзья, Колян ее выкинул. Друзья, вот Майка. Помойки. Вон, руками. Да, я перчатку... я даже одел, друзья, перчатку. Как ее проела, а? Пишите в комментариях, друзья, есть ли у вас такие вещи. Ну и не забываем ставить лайки и подписываться на канал. А канал, друзья, называется ЖЭК.